Привет пацаны. Вот сделал, решил небольшой обзорчик. Так, чтобы не утомлять там всякими подробностями. Значит, такая коробка, очки, короче. HG, какие-то рекодер. Смарт называется. Упакованная отлично такая упаковка. Инструкция. USB шнурок. Вот такой. Сейчас представляю. Ну, коробка такая. Довольно-таки неплохая. На молнии. Неудобно одной рукой снимать. Видите, что тут? Тряпочка. Для протирания стекол. И вот сами очки ну, что тут короче кнопки но ну, это муляж а вот это рабочая кнопка вот она вот это вот то есть тут что у нас Блин. Так, так, так. Ну короче вот это под флешку, вот это большая. Вот та вторая под зарядку, короче. Значит, работает она как? Тут есть два индикатора. Так, значит, вот. Нажимаю ее, держу три секунды. Вот, загорелся зеленый. И красная Ну, там так трех раз чего вот, зеленым загонял загорелась за счет пошла запись нажал подержал еще раз красная загорелась вот все короче они отключились как то еще там снимки он делает я пока не стал разбираться так что вот такие пироги ну сами очки такие Плохие, блин. Стекла парализованные. Или <смех> поляризованные. удобные такие. Легкие. такие, блин. Не заморачиваться на этих детальных съемках. Ну так, короче. Для общего развития, для информации, короче. Стоит, короче, там что-то 35 долларов короче вот такие пироги так что думайте ну, снимают неплохо короче дальше там покажу да еще что хотел добавить я их взял для ну для природы короче на рыбалке клев снимать в насекомых руки не заняты. Удобно, короче. Так что рыбаки, кто любит запечатлеть свои поклевки, сама то. Значит, вот что у меня получилось. Поставил я ее на непрерывную запись значит вот короче флешка 32 гигабайта ну вот почти полностью заполнила осталось только 20 мегабайт ну 21 записывает короче по ну, вот в таком паре короче получилось 19 файлов значит первый файл 6 минут 11 секунд короче Ну вот размер 18 гига Второй пошел 5 и 38 546 616 6, 16, тоже 6.16 Тоже 6.16 И вот 8.35 началось Потом 10 Ну и все пошли, короче, 10 10, 10 1, там 10 10 По 10 По 10 ну, В общем, 10, короче ну, Как-то интересно он пишет Полтора гига, полтора гига. Вот последние две минуты 20 секунд. Короче, писал три часа он. работало время засек. Значит что? Ну вот покажу вам одну запись хотя бы какую-нибудь, например вот эту. Ну, как бы запись, ну неплохая, короче. то через стекло, короче. Так он пишет. Так, вот такие пироги, короче. Что еще вам сказать? Ну, такие пироги короче ну как бы первое впечатление неплохие Так, ну все пока на этом прервусь так что не знаю смотрите сами покупайте не покупайте через сами очки смотреть Приятно, короче. Гасит блики всякие, короче. Тут не понравилось. Сидит на носу тоже хорошо. Если так не ощущаешь. Нормально, короче.